Так, ничего, друзья, мы пришли домой, и сейчас я вам покажу то, что мы купили, с Давидом побегали, за все управились. Подожди, они грязные, не ешь такие, мыть надо. Динарка у меня не стерпела, порвала пакет и свистнула груши, я говорю, их же мыть надо, не надо, говорит. Короче, вот столько груш купила, здесь больше килограмма, но они очень вкусные, очень вкусные, нам нравятся, они сладкие, а зеленые и круглые, они мне не нравятся. Желтые, угу. они твердые, не Вкусные. Так, бананы купили. Дешевые пацы. Ага. И а, Аминка Вершов тоже взяла грушу. Да. И бананы купили. Там акция была 45, что ли. 54. Короче, я уже не помню. Я один пакет взяла, Давид говорит, этого мало, еще один надо. Угу. Пришлось второй взять. Ну, Дима взял как следует. Мама. Подожди, я говорю, потом мама. Ты хочешь что-то говорить? Говори. Иди пока. Так. киш -миш. Этот. Виноград взяли. Не путай меня так. Виноград. Он очень вкусный. Мне он нравится. Майский чай. Фруктовый для детей. А то они пьют. Крепкий мой. И пускай они вот фруктовый пьют. Смородина с мятой. Офигенный чай. Так. Затем по акции взяла конфеты 35. Потом вот эти по акции взяла, тоже 35, два сорта. И вот самые умные, офигенные конфеты. Я их просто балдю по ним, и детям нравится. Сейчас покажу, какие они изнутри, Надо. кто кушает такие конфеты. Я вот люблю Конечно, они как шоколадки. Вот... М -м -м. Шебелое, вот, Короче, так не ломается, так ломается. Сейчас покажу. Я уже разрежу, зубами. Я замерзла, я не замерзла, спутела пока бегала. И чай хочу, вот чай належала. И конфеты заживала. Ну конфеты будет. Очень вкусно, попробуем. Кофе ты, пожалуйста. А я хочу. А я хочу сюда. Взяла четыре штучки кофе. Ди в одном. Ку-ку-кова еще. ку ку это пепси, Давид взял, пить хочу, сказал. 54 стоит? 56. 56 рублей. Привези ее сюда. И вот эти самые умные, тоже акция на них была. 21. Она мне говорит, в пятерочке, я говорю, У, на них акция, она такая, кто как то по карте. Говорю, у меня нету карты, я дома оставил. Это ничего, пробила. Она пробила меня. Потом взяла зубную пасту. Тоже по акции она была. Дима сказал, зубную пасту надо. Она что, с этим что взяла? Я, я понять не могу. Она красная такая. Смотрите, да. что. Ой, она свежестью сильно пахнет. Ой, офигенный. Это зубная паста. Ты мне все волосы уже выдрал. Тигра. Давай посмотреть. Понюхай. Сейчас определим. И Head and Shoulders. Мама, я хочу вот это. Вот Сейчас, подожди. Это кофе, я это нельзя. Делать. Я очень люблю а этот шампунь. А банан? банан. Это еще не все, друзья. Это еще не все. Так, давайте маму не, не прибывай. Бери. Ты хочешь, бери. Я тебе должна ломать что-то. Вот. На фантик дам, Даринке. Ой, Давид упал, фантик. Короче, вот люблю Head and Shoulders. У меня есть а, шампунь, но он заканчивается а, профессиональный. Мама, я большой я брала. Не да, не дай не мама говорит, вон Давид тебе может открыть. Давай. И это Я так по нему соскучилась. А мне этот профессионально вообще не идет. Он дорогой, он дороже Head and Shoulders, но там литр... Стоило 500 с лишним, что ли В итоге он мне тоже не, не идет на голову Мне идет только вот Head and Shoulders Он офигенный Здесь написано два в одном основной уход Шампунь, бальзам, ополаскиватель Против перхоти Ну, перхоти нет, но больше никаких не было Вот, да Я еще пока сидела и думала, что же я купила-то, друзья А я купила вот еще все Самое... Да, моей маленькой девчонкой нашей купила вот что. А свежители-то где? я не знаю. Ну, где мы спроси? Где свежители? Вот. рынке купила пюрешки. Она очень любит эти пюрешки. Она обалдеет по ним. Разных сортов. По акции, без акции там были. Но я люблю баловать детей. Вот. Короче, набрала. Набрала. Спасибо. Спасибо всем, кто прислал мне деньги. А Дима уже их в поставил. А я их Подожди. Это... Испанские каникулы. Подожди. сама поломана. Поломалась? А, Сейчас проверим, подожди. Ничего. Так, испанские каникулы, грейпфрут и цветущий лайм. Брызги. Вот, Вкусно нет, пахнет. Глаза-то не Ой, убери его, он вечно моими волосами играет. Я уже не могу. Он все волосы выдернул. Посмотрите надо. Угу. В туалет. че пахнет. Грифрутом пахнет. Uh -huh. Вот этот оранжевый в туалет, Сейчас а вот этот мы oh. В комнату. Yeah. По комнатам, да, классно, вот это yeah. вкусно. Ай, да это там не прочитала, это там про что у нас? А ягодный взрыв это у нас освежитель воздуха. Oh, Здесь, короче, более. Виктория, малина, смородина. Да, три сорта микс и взяла так давайте туда пока пока шульки пока шульки, пока шульки. взяла э, ну зашла в этот э, на почту э, пока свою посылку брала света меня оформляла там и я увидела вот этот лунный календарь он были там и другие, но я его сразу взяла. 169, что ли, стоит? Я уж точно не помню копейки. 100... Там. 160, короче, сколько-то. 168. И... А, вон, написано 165. Вон, а, ну, я 4 рубля, соврала. А так. Не... А, теперь, а теперь мы посмотрим вкратце хотя бы, что там нарисовано, что именно. Когда мы сажать все начнем, не может уже... Уже на это выкинь. в комнату куда нибудь повешу оформление сейчас посмотрим считать ничего не будем Ага. вот это у нас январь идет такой красавочный затем у нас идет после января март март сразу идет да я шучу февраль идет так после марта у нас еще идет Что идет Давид. Эх ты. Май идет. Да, да. Май идет. Да, да, да. Да? да, да Какой май? Возьми у него, смотри, бумажку. Бумажку возьми. Быстрее. Идет апрель. После марта. Сынок. Затем идет май. Ладно. Я сейчас еще проверю. После мая что идет? А? Твой день рождения когда? Когда твой день рождения, и... сынок? Забыл? Uh -huh. А у мамы когда? Не знаю. Здравствуй, жопа, Новый год. В июне у тебя, у меня в июле. Блин, я тоже хотела в июне сказать, вообще уже. Ну, короче, оформление цветное такое, <coughs> красочное, вообще так красиво, Очень как мой сад и огород. <смех> ну, да, -то мне нравятся И здесь вот написано посадки, посевы. Вот когда это все вот можно груша, делать. Когда. Полезный да. совет. Ну, что? ну да, в принципе, все и фрукты, и овощи. Больше ничего здесь такого нет. Ну, естественно, в августе мы начинаем а, всякие компотики делать там. Начинаем. Заканчиваем в августе. Мы делаем уже там салатики. Вот, ага. ноябрь. Кушаем салаты в ноябре. Готовые банки уже у нас. Затем, ну, тыковки в октябре. Ну, конечно, мы раньше собираем. Кто календарь составлял, вообще не знают, когда. А чуть -чуть. В декабре мы уже все съели. Ну, нет. Ну Перец горький есть у нас. Ну, помидоры я отдала, не надо. Баклажаны тоже съели, Ну все... Все, вот вот календарь классный календарь ну вот друзья короче сейчас дарилку буду кормить ты чё делаешь найди а мой теплой мамы? водой помыть надо теплой водичкой ладно. да да а вы можно... давид ладно mm -hmm. вымой вымой теплой водой Очень так что друзья на подходе у меня сейчас другое видео Видео по ссылке моей. И мы будем открывать вместе с вами. Но это опять же в другом видео. А в этом видео мы с вами попрощаемся. Скажем всем пока-пока, друзья. Пока-пока-пока-пока-пока-пока. посылка. А? Посылка. посылка в другом видео. А всем пока-пока, друзья. Пока -пока. Пишем комментарии. Да, До свидания. Да, свидания. Ставим обязательно лайки. <Субтитры> да нажимаем Подписываемся на наш канал И нажимаем на колокольчик Чтобы приходили наши уведомления О наших видео Все, всем пока-пока, до новых встреч И пишем комментарии Всем удачи, всем пока